А Бравл Старс в разгаре, все школьники в ударе. Да-да, ну что ж, всем добра, ура, игра, приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Скрэч, продолжает знакомить тебя с самыми актуальными и интересными событиями по игрушечке Brawl Stars. Ну и в данном же выпуске мы в деталях с тобой разберем недавно вышедший трейлер, в котором нам показали самые основные моменты касательно 10 сезона, который уже стартовал, и ты, зайдя в игру, уже можешь ворваться в это безумное приключение со своими друзьями и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья. Да, все, наверное, уже в курсе, что вот-вот на днях стартовали. 10 сезон по Старсу, ну и давай, конечно же, ознакомимся, что же нас интересного ждет в этом сезоне и разберем вот этот последний видеоролик от разработчиков. Нас опять-таки ждут жаркие напряженные бои, да, это они называются бои 3 на 3 Судя по тому, что нам здесь сейчас показывают в самом начале, да, мы сможем смело наблюдать преимущество и превосходство бойцов ближнего боя. На самом деле это будет так в геймплее, я, друзья, пока не в курсе живем как говорится, увидим и посмотрим. Но самый основной факт остается фактом. Да, как видишь, у нас все здесь в бою ближники э, демонстрируют свои э, навыки, свои от, свое отточное мастерство. Тут у нас, значит, и Эль Прима, и Роза. Да, у нас только я не знаю, каким образом Барли сюда вписался. Он у нас не совсем ближник. Да-да-да, ему, мне кажется, здесь не место. Но тем не менее, значит, есть какой-то в этом скрытый смысл. Дальше будут представлены совершенно новые какие-то турниры. Как мы видим, сейчас роза у нас бежит на какой-то новой эксклюзивной локации. И причем на ней одет совершенно новый скин под названием Major Rosa. Как по мне, так очень прикольно смотрится, потому что добавляет ей какой-то, смотри, рюкзачок да, с какой-то то ли боксерской перчаткой, то ли что ли там у нее да, который превращается в интересную шапку и, как мы видим, она здесь весело и бодренько мутузит того же Эль Прима в свойственной ей манере накидывает на себя щит и расхреначивает ему все сопли. Следующее и очень важное, прошу обратить твое внимание, что нам добавит совершенно нового хроматического персонажа Бравлера под кодовым именем Фанк. Этот парень, я так понимаю, тоже не из робкого десятка и, скорее всего, будет фаворитом просто-напросто любых ближних столкновений. Да, ты посмотри, он еще умеет раскидывать какие-то интересные шары вокруг себя. Это, скорее всего, его эксклюзивная суператака, который он будет просто-напросто выносить по площади вокруг себя просаженных врагов. Также нам здесь показали его эксклюзивный скин под названием Фьюриос Фанк. Да, вот такой вот у него, значит, золото одеяние в такой вот в кепочке и он так и бодренько, смотри, накидывает какие-то суперспособности, это у него какая-то не знаю, какой-то, видимо, дальний пинок, он бросает свой ботинок вот сюда вот подальше и потом что-то с этим делает, ты посмотри, видимо он магнитится к тому ботинку куда он упал и наносит просто смотри какой урон только что нанос, нанес фанк, это 2000 урона, а может быть даже и больше чем тем, тем самым он сваншотил просто напросто розу, как будто ее там и не было. Также на следующем эпизоде мы можем наблюдать, что у нас будут теперь совершенно новые эксклюзивные вот такие вот окна а, победы или же проигрыша, да, новые анимации нас также ждут, да, которые позволят тебе насладиться геймплеем гораздо больше, и в лучшей степени, конечно же. Но я все-таки не пойму, что же у нас здесь делает Барли, ведь он боец не ближнего боя, а дальник, ну, видимо, просто-напросто является затычкой в этом всем деле. Естественно, не нужно останавливаться только на тех бравлеров, которых нам показывают в данном видео, а, Конечно же, играть можно будет совершенно всеми бравлерами, без, без исключения, как вы играли и раньше, но только с определенным уклоном. Скорее всего, теперь все будут фармить этого самого чувака под кодовым названием Фанк и будут прокачивать его до максимально возможных показателей. Ну а мы переходим к плюшкам. В этом сезоне будет куча подарков, да, куча новых всяких апгрейдов для твоих персонажей, а, дадут определенные очки опыта тебе, может быть даже какие-то и увеличенные очки опыта, а, при которых... Ты сможешь быстро прокачать того или иного персонажа Не знаю, как насчет этой механики прокачки персонажа Но мне кажется, что оставили все как оно и было а, раньше Ну что ж, 10 сезон, друзья Всех поздравляю, да, врывайтесь, да, побеждайте Подключайте своих друзей, да, всем рекомендуйте Да, Браун Старс в разгаре, все школьники в ударе Но пока это вся информация по поводу совершенно нового обновления Если же, зритель, ты считаешь, что я что-то упустил, что-то недорассказал тебе То, пожалуйста, смело пиши мне об этом в комментариях И я, конечно же, исправлюсь и в.